Смотрим. Ревность. Именно из-за нее в отношениях появляется много конфликтов и проблем. Это и есть бизнес-проект Карины, который она рекламировала. Мальчики сидят, девочки. И иногда она даже служит причиной для расставания. Ну, на этом не сделаешь никаких денег. Ну и что там, в итоге? Спасибо большое, было очень вкусно. Новая семья Карины, Мухаммед, любит. Каринчик-то. че то он, блин, плохо смотрит, что-то. Ревнуй, что ли? Кому, -мо? Не представляешь, как мне повезло с моей женой. Слушай, я как раз счет этого ходил. Мне никогда не везло с жильцами, зато вам очень повезло с женой. Чтобы говорить, в смысле? Слышь, я тебе не мог этого не сказать. Вот с ним. Вчера часов 8 просто, знаешь, как, вышли. И рандомно выбрал, его Вот с ним она изменила. Вечером она была в ресторане. Да. Примерно, е-мое, надо слушать какого-то соседа. Ну, видимо, будет махач, сильный махач. Ну, Листанем сейчас. Да, пожалуйста. Ну что с этим делать? Как с ней бороться? На самом деле... Как бороться с ревностью? Не замечать, ё Если любит, то изменять никто не будет друг другу. Это не такая уж и проблема. Вот, видишь, нету ничего. О, прикольно. Верность, ревность. Две буквы поменял. Видимо, одно и то же, как бы. Пожалуйста, времени подскажите. Махачи не будет, просто время узнал. Блин, правильно, чё? Если доверяет Каренчике-то. Пол девятого. Спасибо, чё, извиняюсь. Чё это было, братан? Чё это было, ё -ма? Наврал ты, братишка. Она вчера весь вечер со мной была. Не нужно такого друга, ё который врет, блин. Неплохо плохо смотрит. С такими друзьями и врагов не надо. Блин, бросать надо. Прельность и верность не исчезли. Ну, конечно. Осталась только ревность. Ну, вот так вот. Смотрим, конечно. Да не знаю, я первый раз не вижусь. Рузопать надела. Марин, все идет. Понятно, никакой ревности. Че, опять на свидание? Привет, я Рома. Карина, очень приятно. Фу, ненавижу его цвет. Да ты ненавидь, ты сам не носи. Другим-то какая разница? Пусть одевает. что, пойдем? Да, пойдем. Глаза круглые. Розовое платье одела? Конечно. А ты почему в куртке? Да мне всегда холодно. Ладно, я Потому что не так одела е -мое. Для него. Ну, на секунду. Мы что-то будете заказывать? Да, морепродукты. А молодой человек что будет? Тоже морепродукты. Заказала на, на мах. Не знаю... Не очень, видимо, вкусно. Я вообще-то верю. Это ты заказала? Нет! Как вы могли переобулось? Переписывались. Блин, не знаю, что человек хочет. Е-мое, ну так мы нельзя. нельзя так. Перепутать. А чего ты больше всего в жизни боишься? Надо было все спросить, е-мое ВКонтакте, там, не знаю, в Инстаграме. Все спросить. А потом свидание, первое. А ну, наверное, если бы здесь был дикий зверь, я бы по-любому убежал. И как, кстати, вышел медведь, е-мое. собачка что ли была такая, Каринина медвежья. Закрой глаза, если вылез, если вылез, давай, давай, иди отсюда, у меня свидание. Давай! Медведи за, за ногу, блядь, дергать. Может, это самое, сильно кусить. Медведь ноль ну, внимания был, блин, такая мелаха, блин, потрепал. Это странно, это мне вообще не подходит. Иди-ка ты... На... Миша! Я тут выкобениваюсь, ⁇ -мо ⁇ не подходит. Тим, что это такое не подходит? Подходит. Да, а ну, взять его! Ты че? Стой! Стой! Стой! И все остались довольны. Поглядим. Слушай, а ты веришь в чудеса? Нет, субред. О, фокусники! Как, кстати, фокусники не верят. Фокусники рядом. Смотри, как я их сейчас раскрою. Эй, сюда идите. Знакомьтесь, это моя девушка Карина. Зачем фокуснику за знакомиться с своей девушкой? Чтоб они ее... <связывая> Встало, е-мое, встали галстуки. Ну, Карина красивая. <связывая> Ставлю 5000 тысяч на то, что раскрою любой ваш фокус. Непонятный фокус, что-то не угадал ничего. Еще. Уже не какой-то азартный его. Пять, пять, пять, пять, пять. Пять на тысячу поменял, -мо, ну да, -мо. Это фокус. Я знаю. Милый, может быть, не надо. Надо. Еще. Только что дал. И на веревочке. Ну, если Жень договорился с фокусниками. И я домой за деньгами и вернусь. Я докажу. Не надо ничего доказывать. Ее мое, кончились. Вещи снимаю, ее мое. Ставь вещи еще, чтобы в трусах один ушел с ресторана. Ну что-то не волшебство. Где моя доля? Завтра еще одного разведем. Не первое свидание, просто мошенники, ее мое, для заработка денег. Ой, ставь эти фокусы при себе. Не будет ничего. Будем разводить людей. Засунь свою любовь вон. Ну и да, тоже. Что туда вы произошло? Что-то какая-то музыка похоронная играет. Люди в черном. Держись, драк. Она была нам как сестра. Жена умерла. Стильная прическа, блин, так здорово. Слоумо все идет. Если нужна будет помощь, дочка, не стесняйся, обращайся. Спасибо. Ле. Инстаграм, Слоумо не вытягивает даже. Дочка хорошая. Спать легла. Для чего? А мама свет не выключает. Да, прости. Дочка маму забыть не может. То, что произошло, сам то живой. Не убивайся то так Господи. Другую найдешь. Мама будет, она тоже. Для этой дочки. Будет жить хорошо. И психовать не надо. Все переменится. Все к лучшему переменится. Депрессия. Человек, депрессия. Стильная прическа. Нормальное видео стало Решили позавтракать Однажды утром Кушай, доченька Вообще я в стране утра не мама Нам всегда еду с собой дает Господи, ну в чем проблема-то? Заворачивай и бери с собой Доча, я дома Доча да чурк то не завязали больше. Что-то квартира очень большая. Комнат много. Ангелина шкафов. Геля! В такой квартире и потеряться и ребенку можно. Геля! Алло Валентин Степанов, а уже отпустили детей из школы? Да на дочку забирать со школы, чтобы не звонить по этому учителю. Просто ангелии еще дома нет. Как, сокращенный. Давно ушла уже, давно. Вы не волнуйтесь, мы обязательно найдем. Сразу же вам перезвоним. Хорошо. Милиция поможет, как вот случаи были. Ни черта не помогли, ничего. Поздно, все уже поздно. Что, капитан. Доча? О, дома! Дочка вернулась. Ешки матрешки. милиции не нужна. Я была очень Зачем? Я хотела тебе приготовить ужин, как всегда, эта мама делала но сама не могла. Попросила учлену помочь мне. Вот, смотри, это я сделала. Будет настоящая кухарочка, и в жизни все переменится к лучшему. И зажили счастливой жизнью торт не испечен, все плохо торт из пить и маленько такие торты не печать и все стало хорошо вот так вот С счастливым отцом одиночкой жизнь сложная удивительно фас йома не замужем опять на свидание ревности верно одна верность денег много перед свидание идти Рандомно выбрал. Не это самое. И карту вытащили. И остался. Не надо загружать ума в Инстаграм. Отбили. Ну и дава. На темно. Листанем.